Кажется, я увидел волчат, смотрите. Это кто? Их там много. Всем привет, с вами Александр. Нахожусь в городе Мамонова. Иду в поход. Сейчас нахожусь в центре Мамонова. И вот пойду уже на выход из города. Довольно-таки аккуратно у них здесь. Город Мамонова находится примерно в двух километрах от границы с Польшей. Город был основан тевтонцами в 1301 году на месте деревянной прусской крепости. Старая немецкая водонапорная башня. Если ехать по этой дороге, то приблизительно через 2 километра будет Польша. Посмотрите, вот здесь есть карта Мамонова. И рядышком вот уже граница идет. Бронево 22 километра, Эльблонг 59, Гданьск 123. А я пойду в сторону Калининграда. Там вот поворот будет на Липовку маршрут похода будет проходить недалеко от границы с Польшей до Калининграда 47 километров, а я поворачиваю направо на Липовку. Какая приятная мне такая дорога, каштаны вдоль дороги растут. Вот это я понимаю зеленый городок. Встретил такой дот по дороге. На некоторых домах еще немецкая черепица. Табличка о том, что здесь пограничная зона. Есть проход по документам, удостоверяющим личность. Пропускам. Если есть калининградская прописка, то можно здесь ходить. А если нет, то нужно делать заранее разрешение по погранслужбе. Я бы не советовал никому... Нарушать, потому что могут быть очень достаточно серьезные неприятности, если нарветесь на пограничников. И у вас не будет с собой документов, которые позволяют вам находиться в пограничной зоне. Очень часто у нас вдоль дорог растут деревья. Это еще немецкие дороги. И немцы сажали деревья вдоль дорог. В этих местах местные мне говорили, что достаточно много волков. Не знаю, правда это, неправда. Но говорят, что вот с Польши они приходят. Здесь даже одно место на карте называется гора Волчья. Вот примерно около нее я собираюсь заночевать. Ну посмотрю, есть ли здесь на самом деле волки. Я не скажу, что меня это совсем не беспокоит. Как-то немножко стремновато, что можно встретить волка, но не думаю, что могут быть какие-то серьезные последствия. Сегодня 29 мая. На улице достаточно прохладно. Может быть градусов 12-13. Дошел до мостика, видимо у немцев здесь проходила железная дорога, но сейчас железной дороги здесь нет. Эти вот камни немцы ставили до дорог, еще сохранился. Брусчатка на мосту, дороги красивые. Рапсовое поле, какая красота. Остановились люди, говорит, давай говорит, подвезем говорит, тебя тут на какую-то поляну, тут какая-то тусня. А здесь совсем недалеко, в пару километрах, есть такое место, называется Ромовое святилище прусское. Ну, как бы не сто процентов, что это святилище там было, но предполагают именно, что либо оно было здесь, либо было в другом месте, около поселка сокина просто были язычниками и вот у них там рос большой дуб они там жгли костер вечный огонь топили только дровами из дуба и жрецы там какие-то обряды проводили но вот неизвестно здесь это место или в другом месте то есть предполагают, что здесь там, там со всех сторон идет речка а с одной стороны вал высотой 6 метров и длиной 50 метров. Здесь отдыхает много людей, достаточно много машин. Смотрите, как здесь классно. Вообще балаганно. Такой лес, птички поют. Машины стоят вдоль дороги. Возможно, эта дорога ведет на вот то самое прусское святилище. Скорее всего, потому что тут вот поселок. Видимо, это Липовка. Но никакого указателя нет. Вот у меня села на телефоне батарея, и я иду без карты. Просто иду, иду. Думаю, надо где-то остановиться, зарядить телефон с Повербанка. И уже разобраться, куда идти дальше. Планирую заночевать около реки Витушка. Некоторые туристы видят вот такие вот растения на дереве и думают, что это гнезда издалека. Смотрите, это такое растение, которое живет на дереве, паразитирует на дереве. И оно зимой тоже зеленая. Верну в лес, решил передохнуть немножко. Тут вот дерево повальное, я на нем сижу. Красота! Сейчас заряжу телефон, посмотрю, куда идти дальше. Но ну, скорее всего вот по этой дороге, на которую я свернул с основной дороги. И вот туда вот надо будет идти. Там будет мост через речку и где-то там недалеко я и в том районе я заночую а может пойду в сторону горы волчьей если успею сегодня потому что уже вечереет не знаю стоит ли мне идти дальше или лучше остановиться на ночевку вот здесь сейчас нахожусь шел по дороге липовка была вот этот вот лес и вот идет дорожка вот она тут идет Дальше будет мостик через речку Витушка. И можно где-то здесь и ночевать. Здесь где-нибудь свернуть. И сюда пойти. А можно пройти и по дороге еще и вот куда-то сюда. вот, Тут какая-то дорожка. А можно добраться до горы волчий Ну какой смысл? Тут до речки еще далековато. Ну, может там действительно есть волки. Они везде есть, не только там. Наверное, я пойду. Вот хорошо, когда один в походе. Делай что хочешь. Наверное, я пойду куда-то сюда. Пошел спуск вниз. Наверное, уже скоро будет река. Хорошие здесь места. Речка. Вот такая она река Витушка. Вон там на той стороне очень вот неплохое место для ночевки. Мне так кажется. Пройдусь вдоль речки, найду место. Конечно, подальше от дороги. А вот и мостик. Даже перилл нету. Может быть, они, конечно, были когда-то. Наверное, в эту сторону переходить не нужно. Хотя можно и по той стороне пройти. Очень много деревьев через речку, видите. И можно по ним будет перейти. Возможно, там есть тропинка вдоль реки. Вроде какая-то дорожка пошла. Вдоль реки Нужно мне направление водичка чистая, не то что в прошлом походе какая была помните какая красота смотрите сколько цветочков комары появились Дмитрий Что тут у немцев было? Видите, сколько камней. Да вот эти два камня, которые обычно ставили, ну, такие камни около дороги ставили. Может быть какой-то мостик был или что? Почему с двух сторон наварены камни? Просто красотень, просто красотень. Что это трава как черемша она и похожа на черемшу возможно это черемша там поля видите какие надо искать место где поставить палатку Мне кажется, на другой стороне реки хорошая полянка. Но как ее перейти здесь? Уже пора останавливаться. Хочется остановиться в каком-то хорошем месте. Чтобы она более-менее ровная была. О, смотрите, можно попробовать и здесь перейти, но ну, как-то очень рискованно, а можно поставить палатку здесь. Вот скользко, нет, Сейчас навернусь, для меня не особо. Так, блин, мох все-таки. Вот будет кадр, а сейчас, если я навернусь. Блин. Ой. Дерево становится все тоньше. Начинает шататься. Так, так, так, так, так. Я шатаюсь. Ой. Опа. Так. Так. Все, получилось. давайте посмотрим как эта полянка выглядит на самом деле с того берега она выглядела отлично Вот эта полянка. Ну так. Могу я здесь поставить палатку? В принципе, могу. Неплохое место. Где-нибудь поставить ее здесь. тоже не знаю выбора в принципе полно где можно ставить земля мягкая спать будет комфортно все поставил палатку сейчас пойду разжигать костер ну согласитесь классно да вот есть смысл выехать из дома чтобы вот так вот заночевать речка шумит хички поют вообще красота просто сейчас костер вот здесь вот разожгу на этом бревеночке буду сидеть и костер вот там вот около реки разожгу наломал дров кто-то стреляет в лесу какая-то охота идет но ну, по идее же мне кажется, что не должно же быть охоты 29 мая. Все-таки звери же должны как-то размножаться. Им мешать не нужно. Может быть это баконьер. Или возможно охота? моряки, поют птички и треск костра обалдеть Рядышком с Калининградом, тут километров 40, может быть, 50 до Калининграда, и вот речка такая классная, никого нет, кроме волков, наверное, волки должны быть, надеюсь, встретить. Покажу вам на камеру серых волков. Ну, хоть кого-то должен встретить, ну, лесу хотя бы. примерно да может даже 14 13 с половиной нормально отлично можно даже купаться что такой камень интересный вот этот вот там на нем какие-то пропилы от видите интересно как такое получилось может быть его откалывали так что-то там сверлили потом забивали чопики или что-то и откололи кусок камня что это такое пишите в комментариях кто знает чаек течет какой-то лап проходит паук смотрите желтый какой-то Вот этот вот холмик впереди это гора Волчья так называемая гора холмик 91 метр высотой над уровнем моря Мне кажется я увидел волчат, смотрите Это кто? Их там много Там еще кто-то они выходили потом убежали, вы видите? Я боюсь спугнуть, а может там они маленькие там наверное есть вот, побежал да там какая-то нора и вон они вылезли это наверное волки маленькие щенята или что это я туда не пойду попробую с телефона сейчас поближе сфоткать и вам фотку выложить смотрите, аист он сидел на гнезде я начал подходить и он решил взлететь не планировал я сегодня возвращаться домой хотелось остаться еще на одну ночь но надо было раньше вставать а так уже непонятно где ночевать на какой речке до корневки особо не дойдешь но ну, может быть и можно но там уже Совсем под вечер. Да и то, наверное. Сколько там? Километров 15 идти. Это если по дороге прямо идти. Чтобы быстрее. Но по дороге неинтересно. Хочется как-то свернуть. Часть дороги пройти какими-нибудь лесными, полевыми дорожками. Ну, в результате это все затянется. И я бы пришел в корнево очень поздно. Поэтому вот решил возвращаться. В следующий раз я продолжу поход в сторону Багратионовска. Начну его с поселка Новоселова. Пойду в сторону Корнева и дальше в сторону Багратионовска. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. С вами был Александр.